Пункт регистрации договоров хранит список договоров, заключенных с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. В пункте «Акты» хранятся созданные на основании договора с физическим лицом акты выполненных работ. Если акта с физическим лицом нет, то необходимо перейти на этап создания и согласования акта на работы или услуги с физическим лицом. Наличие акта является обязательным условием для формирования заявки на оплату.